Путем открытого голосования члены объединения избрали на должность председателя ректора Казанского федерального университета Линара Сафина. Уважаемый Линар Инатович, поздравляю с избранием. Сфера науки образования – это очень быстро меняющаяся действительно сейчас такая область. И мы находимся и должны очень четко держать руку на пульсе.